Всем привет, дорогие зрители. Давно не виделись с вами. Ну вот напрямую. Вот Так-то я всегда рядом, всегда с вами, всегда где-то здесь. Вот. Хочу рассказать сегодня вам одну интересную вещь. Мне сейчас очаровательная Виктория провела сеанс только что. зачем он мне понадобился? Сейчас будет небольшая предыстория. Случилось это перед Новым годом. Я тату-мастер и делаю людям татуировки. И вот перед Новым годом ко мне на сеанс э, пришел человек, и я работаю на дому, и э, из-за этого не всегда мне бывает э, удобно делать э, татуировку процессе вот и это была как раз такая работа я как-то очень ну, неудобно расположился очень неудобная такая позиция тела была и в такой позиции мне пришлось находиться некоторое время и выполнять очень маленькую такую тонкую кропотливую работу вот и у меня э, затекли где-то вот здесь какие-то мышцы шеи и э, в районе лопатки вот и на следующий день, когда я проснулся, все это ну, болело так неприятно, вот такая неприятная была усталость и боль. Ну, типа дело обычное, я не придал этому значения, ну, пройдет, типа через пару дней само все нормально. Главное не перетруждаться. Конечно же, не перетруждаться у меня не получилось. Вот, и я с этим делом просто затянул. Вот. Нужно было ну, дать себе пару дней отдохнуть, там массажи поделать. вот. Я не стал этого делать, я затянул, как обычно. Очень много было разных дел, очень много движухи, плюс еще Новый год. Вот. Ну и люди ко мне на татуировку продолжали приходить, разумеется. Вот И после, после очередного сеанса, когда я опять же работал, ну, не, конечно, не так страшно, как это ну, в тот раз было, но тоже неудобно. вот. И на следующий день я понял, что сверлит опять. Ща... О! Ну и на следующий день я понял, что ну болит уже, ну, как бы не то что невыносимо, но уже ощутимо прям. Ну вот ноет постоянно. Постоянно сверлит этот чувак последнее время свою квартиру. Мне кажется, она уже похожа на швейцарский сыр. Неприятная такая, боль достаточно ноющая, не можешь найти удобного положения, садишься за компьютер что-то поделать, даже для канала, вот, и через полчаса уже все, ну, невыносимо, уже хочется встать, походить туда-сюда, лечь, отдохнуть как-то, ну, болит, в общем. И вот с этой невыносимой болью я ходил несколько дней, я пробовал разные упражнения делать, пробовал массажи, там, ну, вот, как-то, блин, не перестанет никак! Долго в этот раз. Наверное, наш... нашел сжилу золотую, наконец-то. Не перестанет никак болеть. Вот не могу. Вот прям стал нервничать, раздражаться из-за этого сильно, ужасно. Прям, ну вот, весь на нервяках ходить. Вот. И тут Вика предлагает, а давай сеанс проведем тебе. Я говорю, ну давай. Почему бы и нет. Вот. Начали проводить сеанс. И в процессе у меня тело начало дышать, вот как это бывает на дыхательных сессиях, то есть оно начало дышать как-то непроизвольно, то есть началось дыхание, вот, и а я ээээ, как бы, ну, к дыханию, когда оно начинается, я всегда немножко отношусь с опасением, потому что у меня обычно ну, начинает сводить как-то руки, ну, неприятные какие-то ощущения возникают, в общем, мне обычно это не нравится, вот, а тут оно началось, и а у меня такое, где-то ну вот, шевелится где-то вне ума, такое, а давай продолжать. И я, короче, начал дышать. И, в общем, такие у меня странные вещи пошли, интересные, новые. А, тут, наверное, стоит еще сделать небольшое отступление. У меня последнее время для меня стала актуальна тема а, индульгирования в разных состояниях я стал за собой замечать э, вот эти вещи ну намеренно сначала намеренно я начал их отслеживать а потом автоматически у меня стало получаться это замечать то есть индульгирование в состояниях причем как в плохих так и в хороших вот случилось что-то не то и ты вот-вот вот ходишь некоторое время там злишься там накручиваешь себя еще что-нибудь вот и я прям у меня появилась какая-то способность со временем как бы отступать на, ш... на шаг назад от себя и, и смотреть на на себя со стороны что я делаю и раз и состояние прекращается и я выхожу из него и происходит ну что-то другое вот а особенно когда ты в замешательстве и не можешь найти ответ или решение когда ты отпускаешь себя вот таким образом смотришь на себя со стороны а ага, индульгируешь как сукин сын вот и все и раз и ты успокаиваешься и решение приходит вот. То есть мозг очищается, и ты начинаешь соображать трезво, и находятся решения. Вот. Также и в хороших состояниях, когда ты совершил успех в чем-либо, вот, ну, как у меня в татуировке, например, бывает, я сделал хорошую татуировку, я ее там опубликовал где-то, запостил, мне пишут комментарии, о, как здорово, как классно, там, вот, мне пишет человек, как ему нравится, как все замечательно, я смотрю, о, работа проделана качественно, я радуюсь, мне хорошо, и я стал замечать, что я стараюсь растянуть эти состояния, как бы посмаковать их подольше, а на самом деле это ведь такое же индульгирование, потому что когда ты, ну, вот, ты наиндульгировался вдоволь, ты высосал все это состояние, и оно там на следующий день или через пару дней как будто теряет для тебя вообще значимость. То, что ты сделал, как будто ну вообще становится для тебя ну чем-то я не знаю в общем вплоть до разочарования в себе то есть ты как бы высасываешь себя таким образом вот и я заметил если не индульгировать в этих, в этих состояниях радости тоже как бы вот радуешься сиюминутно вот испытываешь там чувство триумфа какое-то все отпустил его вот тут же идешь дальше и от, от тебя дальше ждут новые какие-то ощущения, новые какие-то триумфы, новые там э, радости, огорчения, еще что-то. То есть, ну, жизнь, она как бы начинает вот кипеть и начинают происходить события, которых, возможно, ты давно ждал, и вот они приходят к тебе. Ну, в общем, э, как бы... Застревая в состояниях, ты притормаживаешь свою жизнь, вот вцепляешься в этот вагон, стой, не катись, вот, он начинает скрипеть колесами, все это, ну, начинает плохо себя вести абсолютно. Вот, я стал вот этим заниматься в последнее время, отслеживать эти состояния. И сейчас, во время сеанса, у меня произошло то же самое, я в состоянии вот этого дыхания, у меня... Начались вот эти вот вещи, они со мной иногда в сеансах происходят, когда начинают не неметь руки, и их как бы начинают ну, как-то скрючивать, что ли. В общем, как-то ну непонятно. И тело такое все как бы не имеет, костенеет, и ты даже перестаешь дышать, и такое уже, ну вот, ну все, ну не можешь дальше, как будто. А сейчас в этот раз я вот уже имея вот эту привычку, да, не, ну, не индульгировать, я просто увидел вот это вот состояние. Я давай разгонять его, так яростно дышать туда, сейчас я тебя, ну, прям вот где-то внутри какая-то борьба происходит, и тот, который я считаю себя собой, я такой, сейчас я тебя сделаю, Ху, давай там дышать, вот. И, и я начинаю вот испытывать эту ярость какую-то вместе с каким-то э, таким вот состоянием, которое бывает азарта и, и азарства даже, азарства и веселья такого. Эх, сейчас дадим коксу. Вот. И это все, весь процесс идет, и тут я внезапно... Это, это как-то автоматически происходит. Я отступаю на шаг назад от себя и как бы назад и вглубь. И смотрю на эту ярость, и я вижу, что я начинаю в ней индульгировать. Я начинаю дышать спокойнее. Размерение, А вот этот весь процесс, он где-то, ну, с телом вот это все происходит. Какие-то энергии начинают бегать, где-то какая-то энергия скапливается, что-то блокируется, я начинаю в это дышать, оно как бы размягчается, как бы распадается. То есть вообще с телом какие-то невероятные вещи, как с квартиры этого чувака, который сверлит. Просто. Ну, кстати, во время сеанса он тоже сверл... Сверлил вот так же, да. И каждый вот этот звук, он как бы не отвлекает, а наоборот разгоняет это состояние. То есть он сверлит, у меня ву, начинаются какие-то, блин, какой-то полет какая-то. вот Опять энергия бегать начинает, как бы раскручивается состояние сильнее. Вот. Ну я как-то продышал все это, успокоился, и тело как бы расслабилась, вот остаточные ощущения каких-то вот энергии остались в теле, такое прям какое-то звенящее. Вот. И это расслабление, оно, ну, оно, оно продолжается и продолжается. Ты все расслабляешься и расслабляешься. Оно дошло в какой-то момент до, до такого предела, когда просто вот тело начинает как-то вот вибрировать в каком-то каком удовольствии таком, в каких-то оргазмах таких вообще. Прям вот Такое блаженство вообще накатывает, абсолютно, просто невероятно. Вот э, э, э, э, Вика говорила, что во время сеанса происходили какие-то спецэффекты, она увидела что-то, какие-то тоже энергии вокруг меня. Вот, я думаю, что... Э, э, это видео будет здесь, на канале, и также точно окажется оно в нашем э, чате, в Телеграме, в котором собираются все люди, которым интересно чистое сознание и э, которые хотят поделиться своим опытом или узнать что-то новое. И я думаю, в этом чате Вика опишет э, э, то, что она видела, что со мной происходило во время этого сеанса. Так что... Под этим видео, как и под каждым, есть ссылка на наш чат, переходите туда, подписывайтесь, там бывают очень интересно, там есть потрясающие люди, с которыми вы всегда сможете найти общий язык, чем-то поделиться или что-то новое услышать, это очень классно на самом деле. Вот. После сеанса я уже, ну вот как я уже, э, пришел в себя, как, грубо говоря, хотя из себя я никуда не уходил, я в себе так и был, просто ну как бы открыл глаза, да. Вот, у меня сразу такое желание в душ пойти, просто как будто бы смыть себя что-то. Вот, я пошел, встал, пошел в душ, такое легкое, легкое очень тело, как перышко, такое прям летит, такой кайф. Я пришел в душ, э -э -э вот, и, и у меня начались, ну, меня начали догонять какие-то состояния. Во-первых, накатила какая-то безумная ясность такая, прям, ну, ты прям ну вот как будто прояснение, как будто ты ходил какой-то в тучах такой весь или сонный, а тут ты как будто резко проснулся. Очень классное состояние. И вот на фоне этой ясности начали приходить мои какие-то вещи. Я опять ко мне в очередной раз пришла вот, вот самая большая моя а, такая особенность, которая постоянно настигает меня во время каждого сеанса, наверное. А, я про нее помню, потом со временем живешь, закручиваешься, забываешь. Вот, потом испытываешь очередной опыт какой-то, либо спонтанный, самостоятельный, что бывает, когда ну, восприятие натренировано иногда под действием каких-то обычных факторов, типа там вкусного чая с печенькой или правильной музыки с правильным видом из окна, может накатить э, какие-то, ну, могут накатить осознание какие-то интересные прозрения. Вот. Так же и с этим бывает. И вот на меня накатило то же самое. Э, я сейчас попытаюсь это описать. Наверное, наверное, это будет правильно описать как эм, не позволение себе чего-либо. То есть, когда ты себе постоянно в чем-то отказываешь. То есть возникают какие-то желания или какие-то стремления, и ты как будто убираешь их подальше, там, на дальнюю полку, не сейчас, потом, вот. И ты как будто привыкаешь себе отказывать в каких-то таких вещах, которые вроде бы считаешь неважными, а на самом деле они накапливаются и создают потом груз напряжения, вот. И потом во, во время очередного прозрения вот такого, или во, во время очередного сеанса ты опять это видишь. Блин, дурак, опять! То же самое делаешь, что обычно никак не запомнишь. Вот. И во время сеанса, да, я вообще еще видел э, разные ловушки, в которые я частенько попадаю, которые я уже научился отслеживать и в обыденной жизни, и которые я все еще, ну, не, ну, все еще не научился отслеживать. Да? Вот. Но это уже мое личное. Мне... Очень, на самом деле, тяжело подобрать слова, чтобы об этом рассказать, поэтому я, ну, вот обобщаю. То есть, просто есть в моей жизни ловушки, в которые я периодически попадаю, ну, сам, сам, внутри себя, вот. И, собственно, я их прям буквально каким-то перечнем увидел, прям ясно. У меня же тоже где-то есть дрель, может мне тоже посверлить? А <смех> я прошу прощения за, за, за спецэффекты. Вот сегодня вот так. И самое удивительное, сегодня не выходной. Откуда это взялось, я не знаю. В общем, что я еще хочу сказать? А, ну да, пошел, на меня начали накатывать состояние ясности, и э, я стал видеть и слышать опять спецэффекты. Может, это у меня в голове происходит? Я не знаю просто. Может, это после сеанса? Нет, конечно, шучу. Unbelievable. You know. Я не могу, меня это безумно веселит сейчас. Если, причем, если бы я сейчас сидел и сводил звук для какого-нибудь видео, для канала, меня бы это раздражало, мне кажется. Сейчас меня это бешено веселит. Вот. Конечно, спасибо Вике большое, вот огромный, просто фантастический человек, всегда знает, когда нужно человеку, когда человеку нужно провести сеанс, вот, потому что сейчас, вот о самом главном-то я не рассказал, причину рассказал, почему. Процесс рассказал, как сеанс происходил А что теперь? Теперь я все еще чувствую, что где-то у меня что-то здесь болит Но стало легче Я, по крайней мере, вот сижу на этом стуле Пытаюсь записать видео, пока соседи сверлят Уже, наверное, минут десять или 15, я не знаю, сколько там идет уже на таймере. И за это время обычно я вот из-за компьютера уже вставал, пытался как-то походить, полежать, найти себе другое какое-то место. Потому что вот от банального сидения у меня уже безумно начинало все это ныть и прям невыносимо было. А сейчас вот я сижу и я чувствую, побаливает. Оно вот в плечо отдает немного, как и раньше. Но нет уже такой невыносимости, как бы легче. Сейчас, если закрепить этот результат правильным, как бы, правильным режимом дня, то есть поделать разминочку аккуратно, помассировать болезненные места аккуратно, я думаю, все это пройдет. А если нет, можно будет добить еще одним сеансом вполне, после которого, может быть, у меня откроются еще какие-то интересные вещи, которыми я, конечно же, с вами поделюсь что еще хочется сказать в принципе наверное я рассказал все уже хочется встать пойти покушать так что я буду с вами прощаться подписывайтесь на канал обязательно оценивайте лайками пишите комментарии это прям все очень-очень классно помогает продвигать наши видео если вы заметили они у нас выходят не часто или даже правильнее будет сказать нерегулярно потому что а, ну, не все а, готовы бывают поделиться своим опытом, поэтому работа-то происходит, работа происходит много, но а, материал для канала рождается не всегда. Вот, поэтому а, очень а, вас прошу, а, проявляйте активность. Э, скидывайте видео друзьям, если понравится, если есть с кем поделиться, переходите в наш Телеграм-канал, общайтесь. У нас также есть еще официальный чат в, в Телеграме, который... он как бы новостной, мы его пока что э, держим в таком небольшом, э, как бы это сказать, ну, в общем, на паузе. Мы готовим для него контент, и скоро мы будем его запускать. Также точно у нас запускается еще закрытый клуб, но об этом лучше, наверное, Павел расскажет в одном из своих видео. Уже упоминалось это в последней трансляции, и я думаю, еще будет упоминаться. Ну а пока все. Всем удачи, всем хорошего настроения, всех был рад видеть. Всем пока. Что хотел я сегодня рассказать? Начинаю тупить, я давно этого не делал. Давай я тебе буду рассказывать. Вот встань здесь, и можешь спрашивать меня даже. У-у-у-у-у. -а -а. Ровно после того, как он досверли себе все дырки во всей квартире. Всем привет, дорогие зрители! Давно не виделись. Ну, вот так, напрямую. Так-то дырку себе в голове просверли. Вот именно сверлит, это же не лобзик даже. Потому что я в конце, когда он заканчивает, слышу вот этот характерный свист сверла. О, пока ходят, значит положил дрель. Как можно было такую тупую херню сказать?